Привет, я Генри Сюгерман, и мы еще вернемся к этому вопросу попозже. Но сначала давай посмотрим на шестеренки. Существует множество различных видов зубчатых механизмов. Вот три из них, цилиндрические зубчатые колеса, конические зубчатые колеса, а это червячная передача. Во всех этих механизмах есть две зубчатые части и третья рамная часть, к которой прикреплены зубчатые колеса и относительно которой они вращаются. Разница между этими тремя типами механизмов заключается в положении осей, вокруг которых вращаются зубчатые колеса. Пара цилиндрических зубчатых колес вращается в общей плоскости, поэтому их оси параллельны друг другу. В конических зубчатых колесах оси расположены под углом и сходятся в одной точке вот здесь. В червячном приводе две оси расположены косо относительно друг друга. Они не параллельны и не сходятся в одной точке. Существует множество других видов зубчатых механизмов с косыми оси. Это конструкция тройной спирали, которую я разработал вместе с Солом Шлеймером. На данный момент, не обращая внимания на одну из трех шестеренок, на самом деле я ее вынул. Тогда у нас есть две шестеренки, вращающиеся в одной раме. Оси зубчатых колес смещены относительно друг друга, как в червячной передаче. Но здесь две шестерни вращаются с одинаковой скоростью, в то время как в червячной передаче одна из них вращается намного медленнее другой. Хорошо, а что еще мы можем сделать, кроме вращающихся шестеренок? Существует три основных вида движения. Вращение, поступательное движение и движение винта, которое представляет собой комбинированное движение вращения вместе с поступательным движением вдоль оси вращения. Все шестеренки, которые мы видели до сих пор, движутся за счет вращения относительно своих храм. А что, если ты захочешь, чтобы вместо этого одна из шестеренок переводилась в другое положение? Именно это и делает рейчный механизм зубчатой передачи. Это еще один вид зубчатой передачи с двумя зубчатыми колесами, установленными на раме. Одна из зубчатых колес шестерня. Это просто еще одна цилиндрическая шестерня, в то время как рейка это своего рода зубчатая передача, которая перемещается, а не вращается. Хорошо, так вот это вращение с переводом. А еще мы уже сделали две вращающиеся шестерни. А как насчет зубчатого механизма с двумя передаточными шестернями? Вот еще одна конструкция, которую я сделал вместе с Солом Шлеймером, и которую мы называем баромеевскими стойками. Если вы держите одну из трех частей стойки неподвижной и называете ее рамой, то две другие части перемещаются относительно рамы. И перемещение одной из них приводит к перемещению другой. Так что это вполне соответствует всем требованиям. Это зубчатый механизм для перевода, перевода текста. Я не знаю ни одного примера такого механизма, используемого в реальном инструменте, или промышленном применении. Но, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если вам известен такой механизм. Я бы не удивился, если бы снова появились механизмы головоломки, которые работают подобным образом, я бы с удовольствием послушал Хочу внести ясность в правила. Это должен быть механизм с одной степенью свободы, состоящий из трех частей, в котором обе зубчатые части скользят относительно части рамы. Мы можем составить таблицу с описанием различных видов зубчатых механизмов. В коробке вращения поворота у нас есть цилиндрические шестерни, конические шестерни, червячные передачи и тройная спираль. В коробке вращения перевода есть реечная передача, а в коробке перевода перевода – стойки баромео. Давай расширим таблицу, включив в нее винтовые движения. Теперь я знаю о двух распространенных механизмах, используемых в повседневных инструментах, которые помещаются в коробке для поворота завинчивания и перевода завинчивания. Через минуту я покажу тебе, что это такое, но если ты хочешь посмотреть, сможешь ли ты разобраться в них сам, поставь видео на паузу и прокомментируй ниже. Какие, по твоему мнению, это инструменты? Но все же будь осторожен. Если что-то выглядит как винт, это еще не значит, что оно движется вниз. С винтом. В червячном приводе, например, червячная передача безусловно выглядит как винт, но она вращается относительно своей рамы. Она не следует за движением винта. Хорошо, ты готов? Вот первый из них, штопор. Рамка, вот эта красная деталь. А еще там есть устройство для извлечения пробки и два рычага. Давай проигнорируем один из рычагов и перейдем к трем частям. Здесь экстрактор и рычаг, это две шестеренки, которые работают внутри рамы. Чтобы это действительно сработало, нам также понадобится пробка для закручивания винта, которую нужно закрепить относительно рамы, но я буду использовать только свою руку. Устройство для извлечения пробки следует за движением винта относительно рамы, когда оно ввинчивается в пробку, и это приводит к вращению рычага относительно рамы. Так вот, это механизм с зубчатой передачи поворот винт. Однако интересно, что когда ты подходишь к тому, чтобы вытащить пробку, ты поворачиваешь рычаги вниз, и устройство для извлечения пробки выдвигается наружу. Она не вывернется наружу, так что в зависимости от того, в какой части процесса и в какой части процесса извлечения пробки вы участвуете, вы либо выполняете поворот, завинчивание на входе либо поворот перевод на выходе. А теперь, что касается коробки для перевода, завинчивания пробки в столе, у нас есть регулируемый гаечный ключ. Вот этот ключ немного тонковат. Если я буду держать ручку неподвижно, то при вращении червячной передачи челюсть соскользнет. Так вот, похоже, что это должна быть передача вращения перевода. Так оно и есть, если мы возьмем ручку за раму механизма. Однако вместо этого мы могли бы взять за раму челюсть. Если я буду держать челюсть неподвижно, то при перемещении механизма рукоятка соскользнет относительно челюсти, и на этот раз червячная передача будет двигаться вслед за винтом. Таким образом у нас получится передаточное винтовое зацепление. Возвращаясь к нашему столу, я снова вижу, что этот инструмент помещается в две коробки, хотя на этот раз мы не используем инструмент по-другому. Мы просто выбираем другую из трех деталей в качестве каркаса механизма. Хорошо, а теперь перейдем к последней коробке, коробке с винтами и винтами. Что касается этого случая, то я нигде не знаю ни одного примера такого рода зацепления, так что именно поэтому мне пришлось сделать один из них. Еще раз повторяю, пожалуйста, оставьте... Комментарий, если вы видели еще что-нибудь подобное. Рама представляет собой цилиндрическую обойму, в которую ввинчиваются две шестеренки. Их зубья входят в зацепление, так что когда одна шестерня движется, то же самое происходит и с другой. Каждая шестеренка похожа на обычную рейку речного механизма, которая закручена в спираль. Из двух обычных стоек получился бы не очень интересный механизм, так как они просто толкали бы друг друга в одном и том же направлении. Однако при использовании закрученных спиралей две шестерни сцепляются в том месте, где их зубья движутся в одном и том же направлении, но затем они расходятся. То же самое происходит и с речной передачей, и с цилиндрическими зубчатыми колесами. В какой-то момент зубы толкаются в одном и том же направлении, а затем расходятся и расходятся в разные стороны. И я думаю, что вы могли бы управлять этими винтовыми зубчатыми колесами с помощью подходящей цилиндрической шестерни или рейки, чтобы получить больше примеров механизмов вращения, винта и перемещения винта. Обычно форма зубьев цилиндрических зубчатых колес, рейк, конических зубчатых колес и так далее, точно рассчитана на передачу усилия наиболее эффективным способом. Я не сделал с ними, ничего такого уж умного. Форма зуба просто основана на синусоидальной волне, но похоже для этой демонстрации она достаточно хорошо подходит. Я полагаю, что можно было бы провести интересный исследовательский проект по выяснению того, какой на самом деле должна быть форма зубьев на этих винтовых зубчатых колесах. Хорошо, вот и все. Спасибо, что посмотрели.